Моя любимая гитара, не, не удивляйтесь сочетанию, испанского мастера Павла Гавришова. Это реально выдающийся мастер, который переехал в Испанию, и он человек, мастер с мировым именем, который делает концертные классические испанские инструменты. Вот у меня от моего друга, от этого мастера есть уникальная абсолютно гитара. Моя мечта о руках. Поехать в Испанию, в город Гранаду. Так. Но у меня нет этого месяца. Но хотя бы на две недели, на знаменитые курсы Павла Гаврюшова, на которые очень трудно попасть, потому что обычно 4, максимум 6 человек, где под его руководством в течение месяца ты производишь сам классический испанский палисандровый инструмент высочайшего мирового уровня и внутри лейбл юрий стоянов под руководством павла горюшевова хорошо вот это хорошая моя мечта, мечта.